Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня принял участие в открытии новых производственных линий на заводе «Фаберлик». Конвейеры смогут выпускать до 80 единиц готовой продукции в минуту. Это в три раза больше, чем раньше. «Фаберлик» – один из крупнейших российских производителей косметики. Предприятие занимает территорию в 45 тысяч квадратных метров. Там работает почти 900 человек. Есть собственный центр научных разработок. В этом году компании могут присвоить статус промышленного комплекса. «Фаберлик» является один из лидеров а, это, этого производства, этого направления. Я очень рад, что в России рождаются конкурентное производство, конкурентное не только для России, но и для мира, потому что вы 20% своих продуктов уже поставляете на мировые рынки. Я смотрю, как предприятие обновляется, внедряются новые технологии, это не может не радоваться. Мы со своей стороны готовы представить соответствующие льготы как промышленному комплексу.